Более подробную информацию вы найдете в описании под этим видео. Я хочу добавить, что у тех из вас, у кого не получится по ряду причин присоединиться к нашему мероприятию в Москве, вы можете присутствовать онлайн. Все подробности, как всегда, под этим видео. Скорпионы. Дорогие скорпионы, вы будете себя комфортно чувствовать в одежде холодных оттенков. Если остановить выбор на одежде из а, обтягивающих материалов, то в наступающем новом году у вас может возрасти шансы на творчество и м, успехи, естественно Тогда вам стоит всячески подчеркивать свой силуэт Любые балахоны сделают э, не очень правильным ваш образ и Их стоит убрать подальше Из обуви предпочтительнее будут сапоги на высоком каблуке И чем больше в образе будет сексуальности, тем лучше, как вы понимаете Приветствуются вещи, которые сделаны собственными руками или мастером по индивидуальному заказу кстати, еще одна хорошая идея и дополнение – красивая заколка. Идеально будет, если она будет нести некоторый отголосок готического стиля. Попробуйте, вам обязательно понравится, будьте звездой нового года. Я очень надеюсь, что вам помогут мои советы встретить новую хозяйку 2020 года во всеоружии. И также, конечно же, не забудьте посмотреть мои другие рекомендации для 2020 года на моем канале. Безусловно, я буду очень рада вас видеть в моей школе астрологии. Об этом всегда будет появляться информация в нашей ленте. Не забывайте подписываться на мой канал, приглашайте ваших друзей, отмечайтесь и, конечно же, оставляйте ваши комментарии. Всем хорошего праздника!